А что, если я вам скажу, что за 5 минут игры вполне реально набить целых 9 достижений? И причем, игра это была на обычном паблике. Я думаю, вам было бы интересно глянуть вообще, что это были за достижения такие, и как я это все провернул. Все начиналось с подсадочки в контейнер. Дело в том, что я должен был что-нибудь придумать, чтобы первый фражик делать именно с ножа, кукри, мачете, магма. Да-да, то самое достижение за 10 тысяч, за оружие этой серии. И после чего, да именно скаут в моих руках не просто так, еще один фраг... И десяточка со Штейр Скаут ко мне пролетает. Сразу же нахожу винтовку Моссина, подзаряжаемся. Блин, так хотелось, чтобы все шло очень гладко, за одну жизнь набить сразу несколько достижений. И между прочим у меня это получалось. Теперь осталось только запрыгнуть и сделать... Один точный выстрел для получения такой нашивки за тысячу фрагов в виде георгиевской ленточки, классно смотрится кстати. Но мы продолжаем, я уже штурмовик см 16 а 3 и не просто так, потому что 25 тысяч сами себя не набьют, осталось сделать один фраг. Посмотрим. Вот она, нашивка за 25 тысяч см 16 а 3 обычные. интересно что будет дальше. Кстати, пистолет USP у меня тоже не случайно Но берет ее поднять был просто обязан Потому что осталось всего лишь Каких-то пару фрагов Теперь уже один И та самая нашивка за 15 тысяч у меня уже вот-вот появится А вот, кстати, она Капец, тут вот пацанов взрывают, наверное, прямо на выходе Дробовики валяются Вот Санаконовый сделает фража хотя бы один Там на центре пацан пробегал Поймать бы его, он перезаряжается Все отлично, это день республики в Турции Такой значок со звездочкой Вполне себе прикольно И сразу же убийство Сьюспа Это значит, что сразу после этого достижения появится новое Вот, кстати, оно Что интересно, такие значки требуют Не так уж и много фрагов В этом случае всего лишь 1990 Но выглядят очень даже прикольно Вот я уже поменял классно Медика Осталось набить ДП-12 радиация Сейчас посмотрим, что получится Главное, чтобы повезло Дым я тогда кидать не стал. Я решил просто зайти. И в очередной раз этот дробовик меня просто удивил. Это минус 4 и плюс одна радиационная нашивка в коллекцию. Но вспомните еще, а x308 у меня есть, который я еще пока не набил. В процессе как бы я с ним играю постоянно. Здесь я не просто так, потому что... Да то Сайгу я хотел поднять и получить себе такой же тон за 5000 фрагов наконец-то. Да уж, закончив эту игру, я вспоминаю про самый необычный комплект достижений, это достижение оружия неон, получить который можно лишь только купив комплект за 2000 кредитов, в этот 1000 рублей. Но самый смак в том, что все новички, которые регают новые аккаунты по такой ссылке в описании как у меня, получают этот комплект совершенно бесплатно. Да, пушки не навсегда, всего лишь на неделю, но набить их очень просто.